я, подписчики, гости и неравнодушные к нашему творчеству, стиховых песен, авторских песен нашего канала. Сегодня опять нас постигла корень не стало нашего любимого, также актера, песенника, также в недалеком прошлом рок-музыканта, в общем, артиста хорошим Петра Мамонова не стала. Также постигла эта участь, что вот эта зараза, Уносит многих уже известных звезд, не касаясь уже простых наших смертных граждан. Что хочу сказать. Это очень больно. Это очень грустно. Но тем не менее. Зараза продолжает свирепствовать. Как с ней справиться уже не знаю. Но это обо всем после. А сейчас я хочу вам прочесть стихи, которые я посвятил Петру Мамонову. Придеет полчище талантливых актеров. Менеет наш кинематограф. Каждым днем теперь еще любимый умер Петр Мамонов И не печально проливным дождем. Опять ковид унес очередную избойную жертву. А сколько жертв последует потом еще? Как нам заразу уничтожить эту стерву? Возможно, завтра унесет. Кого? Петры музыкантом был, поэтом и актером. Неординарный, но талантливый артист. В нем было то, на зависть даже режиссера. Он 90-х лет и был рок гитарист В душе опять все оскудело по неволю. Хороним мы известных звезд День ото дня. Очередная к нам пришла беда и горе, А я прощально и пишу ему слова. Любимец наш народный Заслужил почтение, Хотя немного уже гаснет твой олимп, Но нам наследство оставляешь сочинение, И светлой памятью не будешь не забыт. Твой вклад в искусство и твои награды. Талант твой безграничен. Он также же на века. Уходишь далеко за облачность ограды. будем всирать на нас оттуда, свысока. Спасибо тебе, Петр, за твой талант, за твое дарование, что ты сделал для искусства, для народа. Тебя все любили, тебя умахали. Ты был не такой, как все. Прощай, дорогой наш друг. Спасибо тебе за все.